Здорово! Вы попали на канал Эзер, и сегодня у нас достаточно нестандартный ролик – разоблачение на небольшой хостинг провайдер Helmet Nose. В этом видео мы обсудим, что такое Helmet Nose, проблемы с хелметом, и кто такой владелец Аспект, то есть Миша и Фени Дельфин. Кстати, аспекты Феня, прежде чем писать свой высер в комментариях, то досмотрите ролик до конца. Ну а перед началом данного видеоролика, я бы хотел вас попросить подписаться на мой канал и поставить лайк на это видео. Если оно тебе не понравится, то уберешь его в конце. Также хотел бы попросить тебя подписаться на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании и на экране. Приятного просмотра. Итак, начнем. Что же такое Helmet нотс? Helmet нотс это очень нестабильный хостинг провайдер. Каждую неделю, пока я там работал, ломались ноды. Естественно, это породил большой хейт в сторону владельца и самого шлема. Кто не понял, хелмет на английском будет шлем. Ну и участники начали выходить с нашего Дискорд сервера. Как вы думаете, что же на это сделал Аспект? Может быть, защиту купить? Нет, не угадали. Он решил добавить верификацию, которую фиг пойми как пройдешь. Для того, чтобы ее пройти, необходимо сидеть в Дискорд сервере больше, чем месяц на скриншотах это очень хорошо видно также данный хостинг на отрез не хочет принимать платежи из украины сам владелец общается с людьми из стихи то есть с неуважением также все видно на скриншотах почему спросите вы да я и сам не знаю ну, нахер. отец Но ты видел? видел да конечно все это гениально также аспект обманывает людей вместе с Фенечкой. Например, они говорят, что меня сняли, а хотя я сам оттуда ревнул. Все видно на скриншотах. Я ливнул из-за считалочки, которые удалил Феня. А после того, как я ему написал стринка, я спросил, за что сняли Максимку. Он ответил, что я грубил клиентам и скинул скриншот, где я порофлил. И пишет, что за это его, ну то есть меня, и сняли. Хотя сам общаясь, как последнее быдло в тикетах. Человек спросил, как включить сборку, почему ошибка? Он пишет, да просто он долбоёб и слишком тупой, пускай свою сборку сам делает. Причем человек это и сам понял. Просто хотел, чтобы ему помогли адекватные люди. Я этому челу хотел помочь, но Мишка, то есть Аспект, написал, что не надо этого делать. Пусть сам решает, но я думаю, что так быть не должно. И мы должны хоть немного помочь. Конец первой главы. Проблемы с хелметом. Итак, какие проблемы есть? На хелмете постоянно что-то ломается. Об этом я уже говорил в предыдущей главе, но если кто-то прослушал, то расскажу еще раз. Постоянные баги, которые никто не хочет и не будет фиксить. Про недоверие к персоналу у владельца. Все это про Helmet нос. На хелмите постоянно ломаются узлы, постоянно что-то меняется. Причем в некоторые разы Аспект даже не хотел давать ресурсы тем, кто заплатил за тариф. Например, были тарифы на процессоре i9, там работал только биллинг. Зачастую сама нода лагала. Панель не грузила данные, какие файлы содержатся на сервере и так далее. Большой пинг, низкий ТПС, все самое ужасное, что только может быть на серверах. Сам проверял на себе, мне выдали тариф, но я не смог получить доступ к данным. Для некоторых это просто деньги впустую, а я для своего проекта стараюсь его разбить, чтобы на нем можно было нормально ПВП, выживать, гриферить. Так далее. А как на таком хостинг-провайдере такое возможно? Никак. И с этим Аспект даже не боролся. И в итоге из-за тудоса ноды ее заблокировали. Конец второй главы. Владелец Фени Дельфин и Мишка Аспект. Тоже такой Аспект? Аспект это 14-летний мальчик, которому просто мама дает много денег. Живет он в России и от нечего делать создал свой хостинг в конце 2021 года. Хостинг начал набирать популярность в 2022 году в мае. Тогда это был бесплатный провайдер, на котором в официальном дискорд сервере было только 50 человек, и через неделю его кражнул один из персонала, отнекиваясь тем, что его аккаунт взломали. В тот момент я был на экскурсии в Одинцово и хотел помочь восстановить Discord сервер Аспект был скромным парнишкой и вежливо отказался. Но когда начал видеть, что хостинг развивается благодаря обновлениям Дискорд-сервера и моим идеям, он зажрался и начал почти ничего не делать и давать всю свою работу персоналу, состоящему из 10 человек. Кстати, после моего ухода с хелмета сняли и ушло 7 человек. Осталось только 3, среди которых был клей. После на хелпера поставили подсоса. Кстати, на момент, который, когда я только писал этот сценарий, его еще не сняли. А вчера, буквально, он мне написал, что его уже сняли и что он, он крашник дискорд сервер хелмета. Вернемся к сути. На следующий день клея сняли только за то, что он общался со мной. О, ревность какая! Я аж завидую себе! А после снятия клея мы с ним крашнули Дискорд сервер это уже поживший мужик 18 лет он присосался к аспекту делая сайт просто так и его взяли в персонал кстати некоторые знают что я дискот разработчик на python и писал бота для храма естественно аспект это не ценил оценил а то что легче написать на языке html и просто сделать на конструкторе. ну и в один день После как раз в день моего ухода этого чела поставили на заместителя владельца. Я сразу понял, что это нечестно. Этот уникум удалил мою любимую считалку в Discord сервере. Удалил игру в слова и искусственный интеллект, сказал, что они не нужны. Хотя, идиот, ты старый, эти каналы стояли там больше, чем ты зарегистрирован в Дискорде, и ты просто взял и уничтожил их. Из-за этого я понял бунт и поспешно ушел с Хелмэт Нотс. Конец истории. Кстати, хотел вам сказать, что мы склеим красную группу ВКонтакте и Телеграм-канал находится в моем владельнии, так что я могу сделать то, что захочу. хи хи хи, -хи. А теперь, Фенишка и Мишка, идите пишите свой высер в комментариях. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А тут пока появятся красивые видосики, советую их тоже заценить, я старался. Если ждете вторую часть, то пишите в комментариях. На 50 лайков я пойду писать новый сценарий с более подробной информацией. До встречи!